Так, запускаем Minecraft, в принципе, он запустится быстрее, скоро релиз 1.19, дата релиза 7 июня будет, это что, так, а теперь, а, так, все, можно запускать игру, вообще, я недавно себе купил Bandicam, Так, мне тоже не нравится то, что у меня слетело разрешение экрана. Это очень плохо. А, ладно. Блин, теперь я с таким микроскопическим текстом буду сейчас все это делать. Господи, что за микроскопический текст? Это всегда при обновлении вот такой микроскопический текст. Так, мне надо наугад тыкать. Так, это к О, да, все. Интерфейс обычный. Одиночная игра. У нас будет выживание. Не вижу. Просто выше подпишу его. Ну, бонусный сундук тоже. И давайте создадим мир. В принципе. Так, о чем мне Spotify открыт? я вот тут вот серьезно остров окей пишем мод 0 настройки графики fps ну пусть будет пару fps короче 6 прорисовку 6 и вот сундук неплохие вещи в принципе это ч ⁇ жареное а, сырое блин ладно беру я все это и сейчас идем куда-нибудь так добываю дерево обязательно потому что дерево нам еще при пригодится кто не против, я сейчас веду. Блин, нет, не веду. Не хочу, не хочу. Не хочу просто читерить. Просто хотел все ночное зрение выдать, но это будет уже нечестно. Поэтому. Так себе. Также я уже развиваюсь. Давайте музыку включу. Чисто для вас. Некоторые заверили, что у меня на канале есть выживание с и там видео постоянно 10 минут потому что у меня не лицензионная как бы не лицензионный короче был бандикан а просто пиратка который... просто пробная версия сейчас я купил официально бандикам без всяких кряков Б... Ай, блин, это баг. Ладно, для такого исправления бака нам надо. Такой такая фигня иногда бывает. Господи, ай, блин. О, это что у нас такое? Я не помню, что это, но что-то типа... Ладно, короче, идём в деревню, потому что... В деревне... Много чего иногда бывает... Это надо... 360... Господи, как VR 360... А как? А как? А, блин, музыка 0%... Так, всё... Я хочу в деревню пойти... Блин, нет, не буду читерить. И сюда Идем в коробку. Берем коробку. Что-то с управлением не то. Так, нам надо быстрее будем в шахту какую-нибудь. Потому что уже там, мне не так мало. У меня и так деревянный топор. Не И... хотелось бы, чтобы. Ну, сейчас прогуляемся, посмотрим, может что-нибудь найдем. О, овечки. Овечки. Блин. Ладно, поставлю прорисовку два. Зашла компьютер. Блин, иди сюда. Не хочу, Я сейчас сразу добуду вечер для того чтобы потом сделать кровать ну красную кровать как я вижу гулять тут полезно поэтому я пошел так наконец-то у меня обновка ну вот так вот тут тут можно добуду камушек камушек камушек камушек это камушек так а почему а у меня этого нету это... я играл с оптифаром и а я думаю почему у меня факел нет в руке сейчас только я это узнал блин я бы железо добыл обязательно да, я даже там не знаю где железо потому что куда-то он шла это железо блин где железо так, я добыл 23 блышника, из него можно, в принципе, сделать нам... -а -а -а -а а -а можно же делать верстак из разного дерева? А, -а, 싸水? а, да, можно. Так, ставим верстак. Делаем себе кровать, перекрасиваем. Так, красная кровать у нас готова. Теперь нужно нам так чтобы... о а ч ⁇ картину можно сделать а, да, ладно нам осталось идти и откуда-то добывать железо так сейчас блин у меня топор сломался интересно почему без звука наверное потому что я музыку выключил так нам надо сделать дополнитель Сейчас сделаю топор, Вот плотную топор, каменный топор, блин, еще раз туплю, блин, я так иногда туплю, ну ладно, ничего страшного, вот так вот сделаю, я просто не хочу, чтобы вот так вот делал, потому что Меч намного эффективнее, чем такой. Ну, потому что, во-первых, так быстро ресурсы кончаются, а во-вторых, это не очень удобно. Да у меня клавиши просто не... почему у меня клавиатура полностью не работает иногда? Например, бежать не работает. А за видео я проверял, все работает. Странно. О, опять баг Майнкрафта. В воздухе растет трава. Отличный бак. Этот бак не первый раз вижу. Его никогда в жизни не исправят, потому что это все генерация виновата. Так. Я бы в каком-то доме сейчас пожить, потому что сейчас ноль дом домов у меня. Блин, тут одни овечки, честно. Но еда нам тоже пригодится. Желательно много еды, потому что тут сложность нормальная. Да, нормальная. Так, да, у, меня 20, у меня 21, 21 сырая баранина. Сырая баря, баранина. Блин, почему так лагает? Сколько п? У меня такие микрофризы. У меня всего где-то... 70 fps примерно, а если не двигаться, то где-то 80, о, 91 fps, но это все зависит, сколько ты выдаешь памяти Майнкрафту, кто -то не знает, так, Оп, здорово, я сюда, здорово, как-то и дела, привет. Лучше давайте пойдем в деревню, но тогда я выкину свои ресурсы, некоторые ресурсы я выкину, зато я пойду в деревню. Так, сейчас я, я сделал элементарий ру, что если я умру, то тогда мои ресурсы сохранятся, это будет очень хорошо. А то знаю я некоторых, о, деревня. Так, что будем выкидывать? Будем выкидывать ресурсы, если я в деревню. Ну, во-первых, ну, еду, окей, выкину еду. Прям, ну, блин, я много еды выкинул, ну ладно. Ну что, деревня, В деревню много еды. Все по-частому. Возьму еду. Блин, будет отлично. Я хотела сказать, будет отлично, если тут будет кузница, и, и сзади меня эта кузница. Посмотри, что в кузнице молимся Богу, что там будут алмазы и железо. Ну, я угадал, но там просто один алмаз, одно од одно золото, железный поножи и седло. Все. Типа все. Вот достижение получил я. Ладно, я заберу печку. Может тут пожить? Блин, я думаю, это хорошая идея, потому что... Потому что в моей деревне... Не хотелось бы, чтобы в моей деревне все так было уже. Ладно, мы будем тут жить. Потому что я хотел просто сделать свой дом. Кстати, кто сейчас видит, у меня вот пошла запись на 11 минуте. А было у меня всего здесь. Ладно, идем дальше. Короче, пора спать. Так, делаем. Я буду жить в кузнице, потому что кузница нормальное место. Так, нам давайте расставим свои вещи. Блин. Надо бы сделать себе побольше кузницу. Поэтому. И сейчас мы берем. Да, я сейчас разб... разбираю деревенскую кузницу. Я ее хочу сделать побольше. Они как отвал какой-то. Блин. Главное не бан выдали. Сейчас еще бан Вот ну, а Так вот сделаю. Вот тут двери будут. Смотри, как много места стало. Да, тут печку еще надо. Блин, я испугался, где печка. Я думал, что нельзя уже печку допугать каминой киркой. Так, так, сейчас ставлю печку. Вот так вот, таким образом. Теперь.. Так, давайте кроватку расставим. тут же кровата наше вс. Вот кроватку расставили и теперь. Сп сп Спим. Новое достижение спи моя радость у у меня уже сколько достижений? Раз, два, три, четыре, четыре достижения. Зачем я хочу все эти достижения выполнить, но достиж... во вкладке приключений нам надо убить 22 моба. Это самое сложное. А, ладно, я уже проснулся, так сказать. И можно идти дальше. Свои дела делать. Так, я первым делом себе. А, так тут еще... Я же могу еще тут скрафтить. Одну. Я еще могу скрафтить кровать. Блин, а можно? И ради бы это поддерживается в новой версии Майнкрафта, если я не ошибаюсь. Да, нет, нет... Ну, нет, это не... ну у меня будет две кровати, тоже прикольно. Помните, я мог сделать картину. А, я еще белый флаг могу сделать. А, картину. Блин, не так хотелось бы, но ладно, сделаю картину, повешу ее вот сюда вот, то это. Ладно, а неплохой дом у меня. Давайте сейчас, у меня в доме нету, вообще нету. А, двери, а то двери, двери нам нужно вот так вот. Ну все получается, я еще <плодисмент> поставлю с папой я там уже буду командой делать, а? потому что я не сомневаюсь я хочу вот так вот сделать. Блин, я бы сейчас а? очистил чат, но тогда больше не смогу э, видеть координаты моего дома. А? Так. Сейчас будем жарить, а нет, мы не пожарим, потому что. А? У меня нет угля поэтому пойдемте в шахту на деревне всегда должна быть шахта а можно на шестей интересно жарить можно это можно офигеть ай как быстро офигеть ладно одну баранину возьму с собой не хочу прям много пойду Сейчас а, пойду сейчас уже добывать уголь, потому что мы ну, я же не будем, мы добываем крипер. Я с криперами больше не, вожу, не я, с, я с криперами больше не дружу, потому что они мне взрывают дома. Но вообще их можно убивать, но это вряд ли получается иногда блин а деревня так на обитальном на острове каком-то на обитальном острове это очень плохо я скажу, потому что на обитайном острове там вообще ничего нельзя делать да я был прав так не если где-то так, то это странно. Блин, ладно, давайте зайдем все-таки в DM-3, в ближайшую шахту. О! Ничего себе, дайте. О, уголь, нашел уголь. Блин, так страшно в такой темной шахте. 17 минут записи было. Нагова-то чуть-чуть. Непривычно видеть 17 минут, потому что я никогда не записывал ни один ролик на 17 минут. Такой длинный. Так, а это что у нас? Господи, я. Железо, я нашел железо, добуду его как раз на кирку хватает. Уголь я много добуду, потому что уголь всему голова так сказать. Нам, мне прям срочно нужен уголь. Нет, один уголек за В Майнкрафте, если... Блин, я нашел золото. Блин, давайте... Блин, ладно, я потом сюда вернусь когда-нибудь. Никогда. В Майнкрафте можно... Один уголек это за одного уголька можно переплавить 8 штук 8 штук железной руды так мне прям нужен на сет блин я уже кушать хочу поэтому пойду жарим и баранину покушаю ой как вкусно так опять уголь о я вижу лаву о железо привет твои дела? Блин, так много железа, у меня уже 17 штучек, но это мало. Аккуратно тут мало, если я упаду в ма, в лаву, то будет не очень хорошо. Так, у меня с блы блыжник. я еще тут железо нем прям но много железа надо где-то 30 с чем-то штук ну 36 штук добуду все, прям на все хватило так я могу идти только как Блин, надо тут очень аккуратно быть потому что плава вообще чего я боюсь я прям чего боюсь потому что а -а -а я говорю а теперь сгорел заживо <с> Ладно, ничего страшного Главное, что я поставил, поставил себе Сохранение инвентаря Так, этот факел мне уже чуть-чуть достает Придется... Хотя нет. Житель Я сейчас... А, у меня уже 30 штук железа Поэтому давайте переплавим все это дело так, потом я переплавлю эту баранину. Мне самое главное железо, потому что она все пофиг. Блин, на еду не пофиг тоже Блин, железа так мало. Давайте я буду переплавлю сыру, сыру, сырую баранину на 9 дуба. В принципе, это нормально. Ладно, я пошел, короче... Это было дерево, потому что. Потому что его слишком мало. И, естественно.. Я даже не знаю, откуда мне дерево достать, давайте, поэтому на любые координаты. 12303 на 84. Пробел. 600, 654. емты Это океан. Это океан. Лома! Oh о, офигеть. Быстрее куда телепортироваться надо. Просто рандомные цифры печатать на клавиатуре, а дети надо... <свы> Я испугался сейчас. Мы в джунглях. Интересно. У меня в джунглях есть дерево. Вот дерево. Я вообще иногда у меня джунгли это в джунглях у меня как бы там ну в джунглях это, О, это вообще уже другая тематика так сказать И... О, это что это что это чья это... Это то пиви Я это называю блин. Цветочек. Блин, я не буду цветок брать. Мне самое главное дерево. Потому что дерево это наше все. Мне будет желательно дух, потому что дух у меня же переплавляется до дубе. Ладно, забью потом. Ладно, я пошел к тебе домой, для этого пишу кому... Блин, нет. Хочу стак добыть. Так, добуду дерево, много прям. О, дуб! Наконец-то дуб нашел. Я, я вижу большие баги. Ой, какие большие баги. Так, что там у нас? Все норма. О, -о, о сейчас дерево, сейчас там дерева нету, откину, дров. Самое время успело, если бы еще чуть-чуть где -чуть задержался, моей еды больше бы не было. Это хорошо, что я не. пришел. 23 минуты затеклиться. Ладно тут пару... на пару часов не задерживаться, а то у меня сейчас вдруг выскочит Сообщение недостаточно памяти. Всё. Давай, жарься, жарься. Житель, что ты у меня дома делаешь? Житель, зачем ты мне сырую свинью продаешь за один из мут? Ничего себе, уходи отсюда. Ой, извини. А, ты тоже? вот это я понимаю за 5 измрудов железную лопату на эффективность неплохо прям идеально вообще всего лишь блин давайте тропического дерева подкинем подкинем потому что тропического дерева нам надо так что у тебя тут 19 угля осталось так да что вы ко мне если пристали а Ч ⁇ Зачем сюда пришли? Ша? Так, я Ша? спать. Спи, моя радость, ты Да, я буду записывать дни. Хочу, хотел бы я. Ладно. На этом дне Ша? я уже буду тебе делать броню. Потому что надо себя защищать от, ну, от плохих мобов. От мобы. Не люблю мобов. А вы любите? Напишите а мне. Блин, у меня комментарии всегда, конечно, есть, но я не хочу. Я бы отвечаю комментарии, а то там.. А то ч в комментариях там не творится? так все у меня все переплавилось это очень хорошо. так давайте я выкину то что мне не надо давайте я сделаю Джейдс за тебя снес мне картину блин вот спокойненько так мусорка у меня будет в воду, вот для тебя как раз житель Сейчас где эмогия? геймплод зайду и туда напихаю лаву потому что О! так все это сейчас можем брать потому что все можем туда уже кидать Но, чтобы я туда не провалился нам надо поставить туда люк люк блин а я написал лук Блин, зачем ты хотел? Дайте.. А, я кстати, я тут сейчас. А, у меня есть уже. Я выкидываю то, что.. Я чуть, чуть тебя самого не выкину. Так, это все Блин, зачем вы сажиться выкидываю? Ну, сделаю то, что точно можно выкинуть. Нет. Я, больше этот факел не возьму, не когда уже здесь руку. Так, будет в, э, в у меня будут очень важные ресурсы лежать? Я, я забыл, что я не все переплавил, потому что я остался сейчас сюда говядина. Я ее тоже переплавлю. Да пока идет переплавка, я просто поставлю на паузу. Так, все, я все сделал, теперь можно уже начать у меня инвентарь полностью пуст а я еще тебе переплавлю сырой лосось блин как я это странно говорю сырой лосось переплавлю его и у меня будет жареный лосось жители у меня так много еды да жтели зачем вы каждый раз подходите к моему сундуку Объясните. у меня много дерева у меня много шерсти кстати насчет всего этого а может мне сделать у себя ковер в принципе это хорошая идея поэтому давайте мы сделаем у себя ковер для этого нам надо взять белую, белую шерсть ну, и телепортироваться куда-нибудь. О, нет, нет, нет, Ладно. Блин, я забыл кое-что. кое, кое Я хотел себе сделать железный инструмент, ведь у меня очень много железа. Давайте мы это все сделаем. Для этого нам нужны Палочки. Первым делом я буду крафтить себе кирку, потому что кирка это наше все. Без кирки мы не можем жить. Также крафтим тропи из тропического де дерева палки еще и э, железный топор. Все. Ой, блин, хотел срубить. Все, можем телепортироваться туда. Так, я подпишу тут очень большая высота, поэтому маленькую высоту сделаю, так, ну, я животных не могу бить, это, наверное, из-за перегрева снова, так, давайте, собственно, пойдем цветочки, блин, может майки добыть, блин, маки мне так нравится, ну, ладно, будет красный ковер у меня дома, Все, вот у меня 13 мака, теперь давайте к себе домой, вот я и дома, так все, я дома, теперь давайте скрафтим ковер, Даже теперь. Так, берем красный краситель и белую шерсть. Так, у меня 12 белой шерсти, давайте мы ее переделаем теперь ковер 12 ковра у нас получилось ну потому что мне там по три ковра дают Так, так надо бы, а мне еще три ковра надо житель отойди пожалуйста спасибо вот у нас такой красивый домик получился. И самое главное, нашими руками. Да, снаружи он не так уж, конечно. Зато внутри все красиво. Вот лошадки гуляют. Кстати, насчет лошадок. Помните, у меня было седло, которое я дошел в этом доме. Давайте мы себе сейчас лошадку заведем. И она будет нашей. Давайте. Так, вот я даже... Эх... Могу тебя сесть? А, вот! Э. Да привыкли! Да как? Вот тебя покорбить, блин, давай! Все, друг человека, вот я на нее седло надеваю и вуаля все, мы теперь с нашей лошадкой, мы можем ее сделать, ну, вот наша лошадка, ура, вот пожалуйста, хорошо что мы взяли седло, они его просто тупо притупили, не притупили, Блин, помните еще забор? Надо ну, было забор. Блин, где же забор мне теперь взять? Хоть крафтить, блин, это сам... Это тупенька, ну ладно. Как делается забор? Да как делается забор? Так, посмотрю, как крафтится забор. Забор. Ага, палка и доски. Понятно. Понял. У меня очень много палок. И теперь я могу скрафтить забор. Блин, я не могу дойти тут забор. А вот он. Вот у меня 18 забора получил. Где моя лошадка? Лошадка, ты где? Я надеюсь, ее никто не скушал. А вот и где? Идем. А то ты уже все. Я уже перепугался, все нет лошадки больше. Житель, уйди Так вот лошадка твоя, беста. Заходи. Я вас закрываю, все, я это закрыл. Теперь они никак не выберутся, естественно. Это очень хорошо, потому что. Блин, а где где я победу плиту поставить? Вот это вопрос. Я не понял. Вообще его, можно его вот тут поставить. Ну, вот так вот. Так, вс. Нет! Нет! Блин! лошадков так, э, давайте начнем все-таки. Сначала, наверное, мы развились и, наверное, уже нормально. Поэтому мы вы, вы записываемся 35 минут. Это, наверное, последний. Это не последний день, это не последний ролик, поэтому давайте поспим. Сидуешься. А вы не, уснуть, вы не можете уснуть слишком далеко. Так, сейчас поспим. И вот новый день, здесь. это было интересно, так интересно. Вот сейчас я поухаживаю за своим огородом, и, наверное, это уже будет конец ролика. Потому что э, уже все бы сделали, и не хотелось бы еще что-то сделать. Так, вот вот новый день, я иду э, огороды сажать, хлебушек расти. Всем хлебушек понадобится. Так. Вот там морковушка растет. Сейчас посадим морковушку еще. Морковка. Да, морковка. я думал, картофель Сказал. так ладно вот морковка морковь, мы будем этим питаться это без до бесконечности наша наша также я еще посажу, посажу свеклу, свеклу свеклу понадобится, да, да, бы еще так много свеклы у меня, расчет, может, я больше сделали, хотя его не существует в Майнкрафте. Так, вот я за своим огородиком поухаживал теперь наверное, за другими еще поухаживаю. Что у меня тут не упало? Так. тут тоже все надо заделать все заделываем заделываем этот ролик уже час идет наверное почти что час 38 минут блин что-то огород не затоптал я люблю свою огороду поэтому Ладно, надеюсь вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если на этом, если вы напишите в комментариях, может еще может быть ролик, может мы еще будем продолжение, а пока всем пока!